А, приобрели участок. А, вот сейчас вот здесь. Обратились в компанию землечист для демонтажа двух строений, которые здесь находились. А, скос всех деревьев, травы. Ребята все сделали быстро, качественно. И, как можно видеть, то есть завезли песок. Сделали планировку полностью участка, подняли землю. Все ровно, все красиво. Я очень доволен.